Итак, мои дорогие друзья, с вами снова я, Скайзи И мы проходим э, первую часть. Э, карта называется Игра на прохождение. Правило. Э, я не понимаю правила. Э, создатель карты – Говорес. Не черить, череть, не ломать блоки, если не требуется игра на мирно. Играть на мирно. Создатель э, Говорес. Приятной игры. Спасибо. Кстати, здесь много ловушек вот как вам например эта ловушка а неожиданно да я тоже так думаю поэтому я все-таки буду пытаться быть осторожным а для начала попишу команду Все. Так, и... Отличненько. А куда? Все. Так. Что это такое? Это что, издевательство что ли? Порази в кнопки за водой и аво. Где бы они еще были, хоть чуть-чуть. Ага. Так, короче, мне там чуть, чуть под... а, это я нажал. Осталось вот это вот, ну это, это нажато. Они а, все нажаты, все. Дверь открыта. Да, дверь открыта. Вот такой вот я мастер. А я знал, я все знал, я, я, я, я, я почти угадал. Спавн-пойнт. Спавн-пойнт. Э. спавн Как хорошо поспать, а? Да uh. всё. Ладно, спасибо, я поспал. Это как? Это нереально. Ненавижу вот такие вот. Вот такой вот фильм. И в таких случаях мне приходится использовать геймод. Клайна, братья и проходить эти испытания. Панконт. Так. Ну вот и все. Так. Он вообще охернил. Почти-ка, что он? Куда я не раскаю? Тремон 5 items. Так. Офигеть, сколько здесь уже стрел настрелено. Офигенно, откуда у него столько стрел? Откуда у него столько стрел? Что там за источник-то такой? Эти стрелы реально никогда не заканчиваются. Свинюшки мои тупые. Эх. Я, кажется, понял, что мы должны будем делать сейчас. свинья то какую я выберу? Так, вот это ты, ты, ты, ты. Вот это вы. Вы куда? Вы вы куда? О, кто ко мне еще подает тому, тому чипс. Не знаю. Так, все. Поехали. Я на свинье на это поехал. Все, простите, я вас не знаю. Так, что что что что да стой ты куда ты ты куда все все. Тут главное что тут главное да стой ты куда помчалась свинья? Вот сюда вот туда. Ходила свинья сказал найн. Так, тут главное езда. Да, спасибо, главное сделать, да. Ага, сегодня свинья. Так, так, хорошо. Ага, молодец, молодец, Мо моя хорошая, твой выбор. Дизл... Э... Поставить лайк или подписаться. Я выбираю поставить лайк. Видите, поставить лайк неправильный выбор. Надо подписаться, мои друзья. Надо, надо подписаться. Вот эта вот хрюшка, за мной все идет, идет. Мы выбор подписаться. Видите, подписаться это правильный выбор. Так что давайте подписываемся на канал. А лайки так, постепенно. Любимая моя хрень. Как ты, Зойка, Зойка, будешь у меня Зойка. Поехали. Зойка, ты что? Что, Зойка, Зойка, Зойка, Зойка, Зойка, куда? Зойка, сюда. Так, Зоя, Зоя, зойка. давай. Давай, Зоечка. Так, Зоя не хочет. Зо... Зоя, давай. Всё, успокойся. Успокойся, Зоя. Я сказала, назад. Зоя, сы, стрых. А теперь вот так вот, да? Пошли. Давай, пойдешь, дам пять. Зоя сказала, не хочу. Ладно. Ползи вверх на сынья. Ну, считаем, свинья доползла с нами. Просто свиньи свиньи тупые. Оказались. А -а -а -а. Как раз у нас свиньи такие тупые. Эх, возьму-ка яйца, свиньи. Так, давай, синюшка. Так, синяя Ты будешь? Да заберешься будешь ты? Поехали. Поехали. Лена, ну, э, Лена, ну а? Ты что? Все, поехали. Куда ты, ты? Это что такое? Видели вы? вы это видели вы сто процентов это могли видеть поехали полезли короче ладно. залезем сюда ну и пройдем вот это, а то вы Сюда. Вперед. Вперед. Вперед, Да что ж вы все такие тупые? Да что ж вы все такие-то непонятные. Прости, твой час пробил. Сейчас вон. Ты-то со мной. Хм. Пошли давай. Прот. Оп, опа. Так, молодец Зоя красавица, молодец Давай Что? Твой выбор Так, пошли Фух, ес, yes, что ли? Ес. Yes. Он сказал ес. Yes. И что? Так. Не делай ничего, пока всего не осмотрел. Так. А вот это стало интересно. Сколько мы, кстати, уже снимаем? Ну, 12 минут. Нормально, что такое? Сломать. Как вас... Ладно, я умный. Э -э вот и конец карты. Спасибо за игру. Автор карты Головореза. Специально для вас. Все, arthritis. А теперь свинина. Угу. А давайте все-таки их реально съедим. Дайте я лучше сам пущу, а то не, не умею пускать. Я это вижу. Так. Туда я стрел по напихаю. Сюда, наверное, миска. До этого сюда вот это вот это, вот это, вот это, вот это, вот это вот это, и вот это. Все. Так, и теперь смотрим. Да, интересно получилось. Какие длительные полеты? Длительность полета один. Малый шар, оранжево-желтый. Красный, черный. Криперообразный. Вау. Мерцание, след. Всплеск. Березалый, оранжевый, синий Так. Ну хорошо, что это еще? Длительность. Вау, классно. Звездообразный. Да как получилось-то? Дай -ка лучше так. От вас все равно никакой толк. Там сюда. Так. Так, разный, аж криперообразный, все, так, шо вон, что Так здесь всплеск так, подожди, какой я сюда засунул? большой шары. А? Большой шар на воду. Кирпирообразный лучше. А, у нас есть крипирообразный. Хм. да Это вот этот. Образный. Так, всплеск. Большой шар. Малый шар. все теперь все так где у меня крепеобразная подожди какая крепеобразная вот он да да вот это мне больше всех нравится а теперь смотрим настоящий фейерверк так Да, да да во во во вот это мне больше словно Во! вот такого вот надо всегда праздник устраивать у нас все что ли Так, а, все закончилось. Ух ты! А, это это? Я показал, здесь вообще какие-то еще испытания есть. опа Что-то... Мы здесь с вами нашли. А нет, ничего такого. Столько свиней погибло. Обожаю. Обожаю, когда свиньи не Ну так, всем спасибо за внимание, с вами был я, Кит. всем спасибо за внимание, ставьте лайки, и подпишитесь на канал, кстати, и всем пока.